Смотрите это видео, пожалуйста. Если вы заметили что-то в этом видео, то вам не мерещится наблюдатель, Потому что многие знают, кто такой наблюдатель. Это наблюдая за игроками и невидимый. Ну сейчас я вам покажу, что не хотел вам показывать. Имея в виду. Я смотрю, хочу соспалмить какого-то моба. Ну не хотел, а просто так. Я просто хотел проверить, друг, у меня что-то добавилось. И вдруг он. Можно повтор? Я не понимаю, кто он такой. Но я на ютубе видел, что это наблюдатель. И... как сказать? Он иногда наблюдает за всеми, но и следит. Ну и... как сказать? Следит не очень хорошо, но не показывается и к игрокам. Но как я его увидел, это... это просто пиздец. Это, это не пиздец, а просто пиздец. Потому что это, это что сейчас было? Не ебать.